Не ну, знаю, ну, ну, я я думаю, вот так, да, да, да, да. да, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, уголками можно просто лево. Не, уголками нормально. А вот уголком, нет, видишь, там уголком, если ты так делаешь, то там нет, не получается. Там по-другому, выдерсся с клипом. А? Клип снимается, ⁇ пья. Не дает никого поговорить. Не говори, бля, вообще никак. Но так же это забавно. Лучше просто двумя лентами укрепить. Это что, китаец, нет? Хорошая штука. Думаешь, что с Вот болты вот эти откручиваю и всё. Резинку. Это что, транец? Резинку там вот сюда вот сделай. Смотри, а он может быть... Сколько это? Вот тебе, как раз 15 сантиметров. Нет, нет, это и нет. Дело хоть поднять он-то во внутрь не войдёт. А, да, ты раньше, ее, да. ну, а ты ее обрезать? Ну, конечно. А что это? тебе... И потом ну, уже, этот, вот, этот блин, тебе удерживает. Вот, да, 15 сантиметров. Ну зато если поднимешь высоко, уже потом парень опустишь. Вот что проблема-то. Ну будешь пилить. Так, пилить. Ну и что? Он же уже все. Алюминиевый сваренный? А может проще ли его сразу уже? А нет, там доски уже. Там фонарь птицовая. Вот так открылешь, да и все. Тормотовый, да? А, его, можешь, а? Сейчас, сейчас, третай, сейчас, секунду, я сейчас... Слышь? Ага. Да. А если вот это вот ты обрезал, вот так и заварить-то потом уже? Можешь спокойно? Ну, когда сварочный придет, ты тебе... А заварю? если прикрутить его вообще наружу, ты имеешь, прикрутить, Артур. А, другой... Стороны. Понял? Просто прикрутить к этому болтами к этому длинными таким болтами а ну он и это можно тоже почему нет правильно толя только ты установи сначала как, какой тебе нужно высоту, высоту. А как это поделить я про это и говорю что -то Только заедет. деревяшку спускать я тебе говорю человек. больше никак Потому что когда это тогда... на пустой где-то где-то вот так вот, да, где-то. Вот да, да, вот да. да. Вот. Короче, Но... я ехал, вот это все, вот это вот на 25-ки, это все вот в воде. Вот совсем, чтобы... Брызги летят страшенно. Не надо. это Совсем пустую надо. Почему? Потому что ты же не будешь совсем на пустой ездить. Ну, сегодня. конечно же, грустно, то есть а раз да. какой-то вот, же будет. То есть вот пустая, вот у меня вообще там. Да вот по этим. Вот так идет у тебя пустая, да? И спокойно хватает, да. Но она потом сама же загру... загрубляет. Вот это можно сверху прикрутить и будет пришло. нормально. Постой, пожалуйста. Да. Не туда этот за, за, за, транец засовывать, ловнуть что ли, а прямо сверху сзади и все. Верно? Прям на него одевает? Да, вот нет, нет, видишь, там транец очень толстый. Его надо отопить туда. -вунду. А это прямо прикрутил сколько болты пускай он вот так торчит лучше. Это ну, длинные болты будут. Ну длинные болты надо найти. И все он удержит ее спокойно. Такую ну, зверь просто согнет, прям там деваться а не только будет. Только ты там между ними-то вот поставь. Деревяшку примешь, да? А, да, да, там. Сушку. Загнать ее туда, деревяшку а, торопую. И да. сквозь нее закрепить. Это, можно не сквозь, а можно прям с буквы. Вайки. Или или посередке он. Ну вот, и вытащить букву. А вот по середке, да, да. да а а, ты дети, а их не надо вообще даже сам. Просто пойдем вот, туда-то. Вот, вот, вот. Как определить, ты говоришь, э -э, как Водку спускай э -э. А, вот. Хорошо. Вот эту... Этот... Одеваешь мотор сперва. первого. Да, Просто это. сперва первого действия вы прокатиться там, да, получается. Посмотрите, как она будет ископить, при газу давать будет. Отопление ее не отдает. Уже сильно глубоко сидит это. Сейчас э, водку маленькую брали у меня. Э, Карапай, и куда ехать, и то надо ездить. Ну, ты где-то это, это вот эта лодочка? Вот? Маленькая лодочка. И вот они туда задаем, и прямо глубина такая, глубина, и моток глубоко садится,